Сегодня 12 марта 2019 года на железнодорожный вокзал города Челябинска прибывает агитационный пропагандический поезд трофейной техникой из Сирии. По заявлению Министерства обороны, акция приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Объявлено о проведении торжественного концерта и работающего пункте отбора на военную службу по контракту. Вот расскажите, с чем связано вообще данное мероприятие? Как поотритить, сирийский сериал, то что связи с окончанием боевых действий в сирийской рассказы? То есть там действия все уже закончились. То есть все закончились, не совсем, но заканчивались. Заканчивался. А как вы считаете, с чем связано, что это мероприятие при, ну, э, привязано к 74-й годовщине окончания Великой Отечественной? Ну, Фейн, тех, пополнение музея. Ага, пополнение музея. И вот такой еще вопрос: как вы считаете, 4000 российских солдат в Сирии могут противостоять мировому терроризму? Нет, нет. Нет. Если не обвинишь, никаких нет. Спасибо за ответы. Добрый день, информ ледокол. Первый вопрос такой. А как вы считаете, с чем связано данное мероприятие? Ну, насколько я помню, это мероприятие сирийский перелом. Оно приурочено к Дню независимости Республики ну, Сирия. Ну, Здесь предоставлены экспонаты, то есть реальный трофей, захваченный российскими вооруженными силами сирийской арабской армии международных террористов и боевиков и вот еще такой вопрос как вы считаете как связано это мероприятие с 74-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны Ну любое военно-патриотическое мероприятие а, с этим связано Пропаганда, генерализация вооруженных сил, служба армейская, угу. таким образом. И заключительный вопрос. Как вы думаете, может ли, может ли российская армия, ну, в числе 4000 человек находится в контингентах ограниченной, противостоять мировому терроризму? Ну, вопрос же не только в численности. Вопрос там, в технической оснащенности, в огневой мощи. А, я считаю, что... Свою роль играет, ну, Спасибо за ответы. Ага. Первый вопрос такой, а, как ты считаешь, с чем связано данное мероприятие? Чтобы маленькое поколение, вот, которое сейчас растет, чтобы оно узнало, mm -hmm. что как вот здесь происходит, вообще объясню. Понятно. Такой еще вопрос. Как ты считаешь, что вот эта акция, приурочная к сне 4-й годовщине Победы Великой Отечественной, связана она как-то именно с этой победой? Да. Каким, Каким образом? Как нам говорят, показано, какие-то открытки из России, из войны всех. И вот такой вопрос. Всякий человек может познакомиться с этим? Все. Как ты считаешь, чьи интересы защищает российская армия в Сирии? защищать свои чужие интересы а как, помощь другим а россия сирии граничит и... и заключительный вопрос как ты считаешь вот в сирии находится 4 тысячи российских солдат могут ли они противостоять мировому терроризму один человек даже так? Ну, спасибо за ответы. Пожалуйста. Добрый день, информационный рядокол. Вот такой вопрос. Как вы считаете, с чем связано данное мероприятие? Связано с успехами наших войск в сирийском конфликте. С освободительными действиями нашей армии от терроризма. Ну, если я не ошибаюсь, так цифрюрочная в 74-й годовщине победы Великой Отечественной войны. Как вы считаете, почему это так сделано? Возможно, есть какие-то аналогии с современными победами, с современной армией. С тем, что сейчас происходит. И очень А вот вы не считаете, что сегодняшние, допустим, есть праздники 23 февраля, День защитника 10-8 марта, Всемирный день, женский день 9 мая, они стали выхлощенными праздниками, потеряли свои смыслы? Ну нет, так лично лично для меня не потеряли никогда смысл, они потеряются. 8 марта, как вы сказали, ну, это всемирный женский день за независимые женщины. Вот ну, день нашей армии, защитников. Ну, это лично мое мнение. И заключительный вопрос, вот смотрите, в Сирии находятся 4000 солдат российской армии. Могут ли они противостоять мировому терроризму? Но, я думаю, можно даже самыми малейшими силами противостоять мировому терроризму. Как в шахматах. Спасибо за ответы. Нет, а, вопрос первый. Как вы считаете, вот, а, почему эта акта приурочена к 74-й к Победы в Великой Отечественной войне? Ну, я точно этого не знаю, к чему. Приравняли Не могу ответить. Ага. А, тогда, ну, тогда по конкретно по Сирии. А, как вы считаете, а, российская армия в Сирии защищает чьи интересы? сирийский интерес mm -hmm. Это, молодые люди не поднимайтесь, там маневровый поезд стоит mm -hmm. и вот еще такой вопрос как вы считаете э, сирий, э, российская армия в числе ну там в численность если что больше тысячи человек находится в сирии mm -hmm. я не могу сказать а, ну я примерно может ли она противостоять э, мировому терроризму я не знаю вряд ли. <laughs> хорошо спасибо за ответ Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос такой, как вы считаете, почему эта акция приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне? Ну, чтобы показать, как это. люди воевали, там проливали кровь все такое. чтобы, чтобы вообще показать всему миру, там, даже, не скажем всему миру, городу. Вот, какие люди есть, то мы там где-то сидим, а за нас воюют. Ага, хорошо. А, скажите, чьи защищает интересы российской армии в Сирии? Ну, российская армия защищает, мне кажется, больше всего такой, общенародный интерес. Больше так вот, mm -hmm. Скажу вот так. Хорошо. А, вот как вы считаете, у террористов уже нет самолетов, а зачем там находится комплекс С-300? Россия должна учитывать любую опасность, поэтому должна быть готова на любые неожиданности. Вот так. Спасибо за ответы.